кто должен быть, кто не предаст любовь, Кто будет вновь и вновь себя от я будить. Кто-то должен быть, кто сохранит любовь, Кто будет дорожить, чтоб не порвать общение нить. Кто-то должен быть, кто не отпустит Тебя. Пусть это буду я Господь. Кто-то должен быть, кто не отпустит Тебя. это буду я. Кто-то должен быть, кто не предаст любовь, кто будет вновь и вновь себя от забыть я будить. Кто-то должен быть, кто сохранит любовь.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 Табу